Приветствую вас, интернациональная аудитория, на канале Каменный успех Дома из камня. И сегодня посмотрим видео, как мы колим камни. Если на вашем участке или дворе лежит валун, или просто вам необходимо заготовить камни, вам с этим придется столкнуться. Просто то же самое лицо, как создать, только вот колоть по схеме, которую предлагаем мы вам. У меня сейчас в данный момент 5 клинил такой массивный камушек мне его нужно расколоть сами клиния на 16 миллиметров то есть засветливать мы будем скажем 10-12 сантиметров вглубь для того чтобы когда вот этот клин заходит расклинивает чтобы он не ударялся дна поэтому будем сейчас засверливать 5 отверстий сделаем Сперва я беру мелкое сверло, потом я прохожу покрупнее сверлом. Вот таким. Ну что, поехали. Вот здесь как как В этом деле мне понравилось, как камни трещат, Ой. когда их колешь, вот эти камни жесткие их невозможно разбить кувалдой я загоню 4 свины то есть вот так выставляем ровно вот у меня немножко и начинаем забивать клинья. необходимо чтобы они были по прямой линии чтобы ваш камень кололся ровненько можете взять кусок доски и засвертливать отверстия то есть чтобы это было насколько возможно ровно если у вас там немножко отклонения какие-нибудь это не страшно это нужно дать отстояться чтобы камень вот воздуха через 10 секунд 10-20 он начинает потом трескать Я думаю, что вкусно накануть. Правда я не посредине брал, по, по кускам берем простую монтировочку, загоняем, если это возможно. Или так сказать, кирку, пику. Вот, как она называется по-русски. Лины вытягиваем линия, ложим безопасное место, потом думаем дальше. Отлично разошелся, лопнул. Мне даже нравится. Ну, я сейчас могу вот так засерлить сразу. В этом деле очень важно, чтобы ребра клинев были по одной линии. И тогда начинать колоть, потому что если у вас один клин будет ребром по линии, второй наоборот, как лебедь, рак и щука. Каждый клин будет тянуть в свою сторону, в конце концов, ничего не получится. не трескают О, вот какие размеры глыб можно колоть свинами там не имеет значения там может быть и большая глыба единственное что если глыба твердая она легче колется, чем глыбы мягкие. То есть насколько мягче камень, насколько его тяжелее колоть. Чем больше плотно, тем он красивее колется на большие куски. Камни, если мы хотим вот так расколоть, значит мы ставим свину, то есть наш клин, именно по направлению, то, как мы хотим. Такой камень практически готов. Здесь немножко обрубываешь. И здесь немножко. И все. И готовый камень для кладки. Диаметр из от 14 миллиметров и наверное до 32 мм. Я точно не знаю, но приблизительно как-то так. Немножко пошел, как захотел в сторону. Но при этом раскололся. Клиниев. Видите, как, как делают свое дело. Здорово! Смотрите, сейчас уже трудностей не будет. вот 4 свины 4 клинка раскалывает вот такую голыбу что я хочу сказать об свинах на 25 естественно электрическим компрессором немножко сложновато делать отверстие, причем камень очень жесткий не так легко идет все это дело сейчас попробуем еще одно отверстие сделать все-таки Лучше всего компрессором делать на 16 отверстий. Какими свинами клиньями лучше работать? Всяческие клинья хороши. Мелкими клинями. хорошо работать с маленькими булыжниками, большими клиньями хорошо работать с камнями. побольше. То есть, если мы будем маленькие, камни колоть большими клинями, мы будем терять время, и потом вот эти отверстия слишком большие, они не совсем хорошо смотрятся. Поэтому здесь все зависит от того, какая у нас работа. Так как вы видите, на нашем участке не было электросети, то есть мы работали от генератора, поэтому работали большим свердлом, и все как-то не клеилось, когда мы брали клинья на 25. Миллиметров у нас основная проблема получилась в том, что пифоратор не совсем хороший, как-то он грелся, перегревался, непонятно почему. И потом сам генератор не совсем хорошо работал. Поэтому нам немножко не повезло с этим. Только из Китая свеженькие свины клиня пришли на 16. Начинаем их. Сами клиния они стоят очень дешево. Там по три евро и за клин. Дорогая присылка, и потом НДС за эти клинья он стоит в два раза там, дороже, чем сами клинья. Мы заказывали в Крест, поэтому нам обошлось дороговато. Вам же может еще обойтись копейки. Разверлили дырку, сам клин вытащили, насколько возможно, наружу. И только потом вставляем, вставляем, чтобы клин остановился по той траектории, как вы хотите отбить камень. Засыргивать нужно в два раза больше сама свина когда наша свина упрется так сказать в потолок этот чтобы она не согнула ее чтобы здесь не раскручивала, поэтому нужно сверлить скажем для вот таких 16 миллиметровых калибр где-то 10-11 сантиметров вот как вот этот видите даже 12, вот вот я путь ее. Чтобы она свободно себя чувствовала Вот как Олег за, за, за Вот так иногда бывает неопытно по всему Поэтому нужно засверсливать и хорошо Вот этими свинами даже самыми мелкими Удобно работать Колоть даже Самые непредсказуемые, самые большие камни для того чтобы можно было создавать определенное лицо, скелет на что он кладется, и что на него кладется. Самый оптимальный вариант это то свердло, которое нам легко достать. 16-18. Этими клинями можно обработать очень много камней, когда камень нереально расколоть. Валун, он зализанный со всех сторон. Ты его молотком, кувалдой будешь долбить, долбить, а он ну, никак не слушается. А вот клинями ты его раз, расколол пополам, и у тебя сразу лицо. Ты уголки просто отбил вокруг и около, и все. Поэтому клинья очень выгодные, очень удобные. И кто профессионально занимается этим делом, им необходимо просто покупать вот такие клинья, как у нас. Мастера и заказчики, заходите к нам на сайт, смотрите новые идеи, стройте из камня. Мастера, зарабатывайте на камне!